Добрый день! С вами Дана Пино и канал Мои Растения. Сегодняшняя тема, как пересадить монстеру. Покажу на примере свои монстеры. Это материнский лист. Детка уже вовсю пошла в рост. Корневая система. Смотрите, какая мощная. Уже все выше из стакана. естественно, требуется пересадка. Но прежде чем пересадить растение, нам необходимо все подготовить заранее. А это грунт. Я беру грунт для декоративно-лиственных растений, перчатки, в которых будем работать, дренаж обязательно. Дренаж я использую пенопластовые шарики для всех растений. А разрыхлитель у нас будет сосновая кора и песок. Для начала перемешиваем грунт торфяной, чтобы не было комков, земля была однородной, добавляем песка. Многие не понимают, для чего нужен песок, но он тоже является хорошим разрыхлителем и песок не любит слизни и черви, это как бы предохраняет растения от таких паразитов, как черви и слизни. Дальше добавляю сосновую кору средней фракции. Можно и помельче. этого достаточно горшок я возьму небольшой 10 с половиной сантиметр диаметр горшка добавила пенопластовые шарики и теперь буду вынимать монстеру из стакана поскольку здесь история такая что корни вышли из стакана Ого! Смотрите, какая мощная корневая система монстеры. Она выбила дно своими корнями. Все равно я подрежу стаканчик, чтобы не повредить корни. буду прорезать по кругу Здесь корешочек у нас пострадавший, его необходимо срезать. Освобождаем корневую систему от пенопласта. Уже в корнях надо это все вынуть, все это делаем аккуратно корни не промываем. Есть такие любители промыть корни. А это делается только в крайнем случае. Так, Монстера не домашняя была, она адаптировалась. Материнский лист был тот, который сейчас вы видели. Также уже вырос второй листик. Но он не смог до конца раскрыться, почернел, это так адаптируется растение. И вот только сейчас пошла уже адаптированная детка. Корневая система здесь тоже наполовину уже корни сбросила и пустила новые. Все вот эти крышочки, которые болтаются, они не жизнеспособны, их надо срезать. Приводим всю корневую в порядок, только аккуратно, чтобы не повредить детку, все корешочки, которые уже не жизнеспособны, мы их удаляем. У меня есть спица для вязания, очень удобно так вычищать между корнями землю. Руками не всегда это получается, корни травмируются. Достаточно. Теперь проверяем ствол с обеих сторон. Если он твердый, значит все хорошо, никакой гнили нет. Если бы они были гнилые, то пришлось бы это все срезать, обработать и только после этого уже пересаживать. Горшочек, который я вам показывала, оказался мал для нашей корневой системы. Возьму горшочек подлиннее, на 11 сантиметров в диаметр. Здесь такие отверстия большие, что пенопластовые шарики, естественно, не подойдут. Поэтому пенопластовые кусочки. Засыпаю. все этого будет достаточно. Теперь насыпаем грунт. Закрываем дренаж. Распределяем. Дальше. Ставим манстеру. Вот так. И насыпаем дальше. Манстеру я пересадила, теперь ее полью водой, которую добавила обязательно антистресс, и ставлю растение в светлое теплое место. А на этом все. Жду вас в следующем видео. Пока!